привет друзья сегодня у нас 28 апреля первый денек более-менее теплый конечно пасмурно но довольно-таки тепло на градуснике в тени 12 градусов на солнце 22 вот так летают пчелки это в них не облет Ну, может и облет чего-то но сомневаюсь это в них работа такая несут Пельцу полным ходом очень много пельцы несут, в улях пчелы очень много, расплода очень много, а корма у них практически нет. Я им уже вчера, позавчера положил по 300 грамм э, такого, ну, мед с водичкой разбавил пополам, они к одному, мед с водичкой положил в пакетики. Сегодня посмотрю, если они все доели, мы одна ночь еще положим, потому что ночь еще будет прохладная, через два дня уже будут и ночи теплые. Чтобы маточка продолжала сеять, да, дать ей какую-то стимуляцию, видимость какого-то приноса. Потому что я сомневаюсь, в природе ничего не цветет. Цветут только абрикосы, и то не везде. Вот у меня поздний абрикос, он только начинает, еле-еле начинает. В соседей уже вроде цветут хорошо, но это редко где, очень мало. А так ничего еще не цветет. Так что буду, наверное, подкармливать. Потому что то есть, там может, там корм есть, может, еще нету. Я не хочу судить. Но сверху, я смотрел, сверху ничего нету. То, что они сверху позаносили, были в верхние корпуса, они веяли все. Если они позавчерашний сиропчик веяли, значит, я сегодня еще положу. Так, мы наделал такие пакетики разноцветные крепкие такие пакетики хорошие положил по 300 по 300 грамм или миллилитров сиропчика сейчас посмотрим что здесь челок творится съели они или нет да сели все все полностью съели не Так, кого буду пускать так и канди все съели все поели и все ложу им пакетик Так, эта семейка как? То же самое. Канди еще есть немножко. А сиропчик съели весь. Сиропчик весь, весь Ну вот, если видно. Канди еще немножко есть. А сиропчик весь, весь И пчелки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вочек. Вот так сделаем. Семь егочек, пчелки. Врезь внутрь не буду. А положу пакетик сиропчика. Ну Так, и что у нас вот наш отводочек делает? Глянем сейчас Так, здесь кирпичит на место, чтобы забить, то сейчас он ветра бывает Сдувает <связывается> Что делает наш отводочек? Отводочек поел все И мало, но видел да все. И положим новую. Так, пройдусь сейчас по всех. Всем положу. Атлетику. Так, подошел до самой крайней. Напоследок своей семейки. Это очень злая семейка. Посмотрю, что у нее здесь творится. Как они здесь. Как они на меня отреагируют. Также съели все. Все полностью. Вот как они сидят и сколько их здесь. Я с них уже сделал отводочек. Вот я с них сделал отводочек. Почти. Вот смотрите. Вот здесь ходят 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну, полностью забитые крайние, на крайних вот гуляет пчелка, сидит, и здесь сидит, везде сидит, и она занят, занят, заняла все улочки. Или здесь, вверху засевшую, она сидит и его греет, или уже пчелы стольку. У нас ставить четвертый корпус. Заглянул в свой бахваст. Что-то он мне не нравится. Наверное, придется маточку менять. Вот весь расплод горбатый. Вот и маточка гуляла, просто сейчас где-то исчезла. Засев очень слабенький. Расплода мало. На трех, на трех корпусах. Сейчас на верхнем, но корпус полупустой по засеву. Есть немножко метка здесь. Вот так из этой стороны то же самое. Весь горбатый. Зап... Расплод весь горбатый. И сеет такой по центру, по краям. А не по краям яйцо, да, есть. Есть, да, есть засеяло яйцо по краям. Где сама маточка? Сейчас если найду покажу. Ну вот полупустые. Немножко перги, немножко наплеска с этой стороны, с этой стороны вообще пусто. С этой стороны вообще пусто. Пустые ячейки, чистые, подготовленные под зацев, но она их не съедет. Ну, после меня как бы хвост в прошлом году работал, и как в этом. Это небо и земля. Здесь вообще рамочка пустая. И Здесь немножко есть напряска. В принципе, можно в лове не ложить никого корма тут обещают дожди, пускай немножко, даже если у них гнездой немножко занесут, ничего страшного. Я не вижу. Все, его назад остатки канди, пускай грызут. Пчела, конечно, спокойная, до такой степени спокойная аж, чтобы приятно работать с такой. На сегодня, наверное, хватит. Все, что планировал, поделал. Ой, солнце в глаза. Яркое, хорошее. Но на солнце не так, я бы сказал, большой и жарко. Ветерочек все-таки еще прохладненький. Но уже идет все к теплу. Судя по прогнозам. Положила пчелкам везде метка немножко. Грамм по 300. число для симуляции засеиваю, чтобы маточка сеяла Ой, не знаю хорошо, правильно сделано, неправильно, но посмотрел, э, корма практически нету. Есть мало, можно было рамочки поставить на рамочки им придется распечатывать, а тут все-таки получше. Мне надо сейчас побольше, э, чтобы побольше засеяло, побольше расплода, потому что я хочу где-то после Пасхи это после 2-3 числа. Поделать вот водочки. Там же Улочки все заполнены полностью. В верхних корпусах заполнены до самого конца улочки. Так кто-то вроде как идет, непонятно. Так что буду делать отводки. А отводок буду делать на старой матке. Хочу немножко расшириться. На старой маточке сделаю отводочек, а они пускай выращивают себе свою маточку. Заберу в них маточку с корпусом расплода на выходе они пускай тянут маточники и гонят новую маточку выращивают себя а за это время, пока они будут выращивать у нас зацветут сады потому что сады уже на грани такого никогда не было, чтобы они так долго не цвели но они цвели по очереди сначала абрикос, потом дальше вишня яблони и т.д. в этом году намечается, что зацветет все одновременно все уже на грани все набухло так. и все зацвет на грани то все, все, все одновременно раз одновременно значит какой-то проносик может они и сделают. здесь дачный комплекс садов очень много всех посаженных на деревья так что здесь может сказать как бы здоровенный большой сад так что я думаю они что-то принесут сидеть будут без маточки пока он его вырастет им чем-то заниматься надо будет пускай не сугмет это я так планирую как оно получится она покажет ну все на этом я буду заканчивать кому понравилось, ставьте лайки, ну это дизлайки, если кому не понравилось, пишите комментарии. А с вами был я, Вадим, мой канал «Жизнь молодого пенсионера». Пока-пока.